Есть ли у вас предчувствие, что вы кому-то нравитесь? Может быть, вы уже давно это чувствуете, но не могу точно сказать. Что же, есть несколько общих признаков, которые могут подсказать вам в том, нравишься ты им или нет. Эй, Немиркин, вот пять признаков кто-то испытывает к тебе романтические чувства. Во-первых, они помнят мелочи. Как часто ты думаешь о своей пассии? Когда нам кто-то нравится, наши воспоминания о нем может быть просто немного сильнее. Итак, то, что мы рассказываем нашей пассии, может остаться в их памяти дольше, чем у других людей. Итак, ты замечаешь, что твоя пассия упоминает мелочи о себе? Маленькие детали в истории, вы упоминали об этом раньше. Они поднимут этот вопрос в следующий раз, когда вы их увидите. Или, может быть, вы рассказали тонкую шутку, и они подхватили ее, и сослался на это несколько недель спустя. Когда нам кто-то нравится, мы будем помнить о нем больше не только потому, что мы уделяем больше внимания, но потому, что мы думаем об этих встречах потом больше, чем другие. Во-вторых, они вкладывают деньги в отношения. Заметьте, что ваш друг пытается провести немного больше времени с тобой, пытаясь узнать тебя получше в последнее время. Может быть, вы слышали об этом от их друзей, что они часто говорят о тебе. В то время как они могли бы быть просто хорошими друзьями, вы чувствуете, что там могут быть какие-то более глубокие чувства. Обычно, когда кто-то кому-то нравится, они собираются потратить больше времени и усиливать отношения. Может быть, сначала вы с ними дружили, но теперь у них есть романтические чувства к тебе. Внезапно язык их тела меняется, они проводят с тобой больше времени, и они вдруг пытаются узнать тебя получше на более глубоком уровне. Соедините это с флиртом, похоже, вы им действительно нравитесь. В-третьих, их язык тела открыт и привлекателен. Если вы хотите подойти кто-то, к кому тебя влечет, вы захотите продемонстрировать открытый язык тела, чтобы показать им, что вы дружелюбны и доступны. Открытый язык тела приглашает других «вы» и показывает, что вы готовы поговорить. Сначала они могут быть застенчивыми, но если вы им нравитесь, скорее всего, они будут счастливы, что находятся рядом с вами. И язык их тела может быть немного нервным, но в целом позитивный и привлекательный. В статье из «Разумно-зеленые отношения» Кортни Гитер Умфт Сид Специалист по сексу и отношениям отметил, что открытый язык тела может быть хорошим знаком кого-то влечет к вам. Она объяснила, что они не закрыты, их руки не скрещены, и они могут откинуться на спинку стула и расслабиться. В-четвертых, они заботятся о тебе и спрашивают о тебе. Заметили, что в последнее время кто-то больше расспрашивает о вас? Действительно ли они спрашивают о том, что происходит в вашей жизни, как твой день, больше, чем светская беседа? Если они прилагают усилия, чтобы попытаться повернуть какой-либо разговор к более глубокому, более содержательному разговору, скорее всего, они хотят узнать тебя поближе, потому что их чувства к тебе стали сильнее. Эксперт по свиданиям в скаут-знакомств Селия Швайер в статье для Басл объяснил, что быть дружелюбным – это одно, но постоянно иметь тонны разговоров – это другое. Хороший довод. В принципе, если они пытаются быть большую часть твоей жизни, возможно, они делают это потому, что испытывают сильные чувства для тебя, возможно, романтично. Хм, что же, это подводит меня к следующему пункту. Номер пять. Они пытаются подобраться поближе. Пытается ли этот человек сблизиться с вами, есть ли у них шанс? Может быть, они придвигаются ближе к тебе на диване прямо тогда, когда кто-то рядом с тобой уходит, даже несмотря на то, что вы еще не обменялись ни словом. Или, может быть, они незаметно кладут руку на вашу руку, или легонько подтолкнуть тебя плечом. Вы не пытаетесь сблизиться с людьми, которые вам не нравятся, или испытывать чувство. К. Обычно вы не прилагаете усилий, чтобы быть намного ближе. Но медленные прикосновение, или более продолжительное объятие, или они просто были ближе, чем большинство знакомых, есть на что обратить внимание. Все это общие признаки у них к тебе романтические чувства. Разделяете ли вы те же чувства к ним? Итак, какие признаки вы заметили у кого-то? Они тебе нравятся? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если бы ты это сделал, не забывай, чтобы нажать кнопку «Мне нравится» и поделись этим с другом или влюбленной. И нажмите значок колокольчика уведомления для получения дополнительного контента, подобного этому. И как всегда, супер спасибо, что посмотрели.